Алексей Власенко. Я в компании «Инфотек» занимаюсь вопросами развития продуктов, которые относятся именно к области защиты информации в промышленных системах. Ну и доклад мой будет посвящен этой теме. Не секрет, что информационная безопасность является составной частью комплексной безопасности промышленных предприятий. И если в плане практической безопасности здесь уже достаточно давно... Ведет ну, плотная работа, как вот Елена Борисовна говорила, у всех там есть пас, системы и так далее, на все случаи жизни системы различные пожарной безопасности и прочее, то вот информационная безопасность до буквально там последних лет оставалась ну, так несколько за кадром, и ей выделялось несколько меньше внимания. Но, несмотря на это, стоит отметить то, что любое нарушение в области информационной безопасности может также привести к нарушению технологического процесса, к выходу его из подконтроля, и в том числе нарушению и э, других аспектов безопасности. Поэтому ее нельзя отрывать, и она, вот, э, скажем так, является таким же вот пальцем на руке, как и все остальные аспекты комплексной безопасности промышленных предприятий. И это настолько важно, что, э, как бы сказать, э, регуляторы тоже уделяют этому большое внимание. И в области промышленных промышленности в вопросах безопасности критической информационной инфраструктуры. Здесь у нас регулятором является СТЭК России, и он по этой части, как уже говорилось, проводит очень большую методическую работу э, и выпустил достаточно большое количество подзаконных актов к 187 федеральному закону, одним из которых является 239-й приказ СТЭК России, который все знают, безусловно. Этот приказ определяет те самые меры, которые необходимо реализовать на объектах критической информационной инфраструктуры в промышленности для того, чтобы обезопасить их. Этих мер достаточно много, их 152, они отнесены там в 17 категориях, находятся. На первый взгляд, выглядит все достаточно сложно и страшно, но если в этом разобраться, то не так это страшно. И есть что с этим делать. Мы, в общем-то, тоже, как и многие из вас, знаем, как подходить к этим Вопросом. Все эти меры можно классифицировать в на три категории: это организационные меры, организационно-технические и технические. Если организационные меры они как бы реализуются организационными методами, обеспечения режима предприятия, обучения персонала и так далее, то вот нас больше интересуют организационно-технические и технические меры, которые требуют для своей реализации каких-то вот именно технических средств и способов о которых вот сейчас я сейчас попробую рассказать о наших подходах к этому. Среди этих мер можно выделить такие, которые традиционно, с нашей точки зрения, решаются как раз лучше всего с помощью именно средств криптографической защиты информации. Это такие, как аутентификация, например, пользователей, или там защита информации при передаче между объектами или сегментами системы, защита... Какой-нибудь сценарии, например, доверенной загрузки устройств и тому подобное. Вот эти как раз сценарии, они лучше всего реализуются именно техническими способами, именно средствами, с помощью средств криптографической защиты информации. Мы для себя выделили три основных подхода к реализации безопасности промышленных объектов. Первый из них это наиболее распространенный и многим известный это способ это использование наложенных средств защиты информации которые позволяют защитить периметр информационной системы, сегментировать ее, и, что очень важно, защитить каналы передачи данных. Как раз вот именно криптографическими способами в основном это делается. Второй подход – это использование интегрированных средств криптографической защиты информации. Здесь подразумевается, что непосредственно в защищаемые, Объект интегрируются из КЗИ, и с помощью его функций уже реализуются различные сценарии информационной безопасности. Это вот те, о которых я упомянул. Это аутентификация, доверенная загрузка, доверенное обновление устройств, защита данных при передаче между различными устройствами. И третий, наиболее, скажем так, комплексный подход, это комбинированный метод, сочетающий в себе использование как наложенных, так и встраиваемых средств защиты информации. Ну и теперь по порядку о каждом из подходов и о том, что мы, например, как вендоры средств защиты информации предлагаем для реализации каждого из них. В первую очередь это хотел бы вам рассказать о нашем промышленном шлюзе безопасности. Это гипнет-координатор Industrial Gateway или координатор IG. Это промышленный шлюз безопасности, который сочетает в себе функции как межсетевого экрана, так и шлюза VPN. Предназначен для использования в различных системах, и в том числе критической информационной инфраструктуры, до первой категории включительно. Как я уже говорил, он в первую очередь является шлюзом безопасности, то есть криптошлюзом, который позволяет защитить каналы передачи данных. И также является межсетевым экраном промышленного типа который позволяет обеспечить защиту периметра сети, ее сегментирование, выделение демилитаризованных зон и так далее. Ну и, разумеется, имеет различные сетевые функции, как и многие другие шлюзы без функций безопасности. Он имеет промышленный дизайн, это значит, что у него безвентиляторное исполнение, расширенный температурный диапазон для того, чтобы можно было его использовать в полевых условиях, на объектах, где нет отопления и так далее. То есть от минус 40 или в некоторых исполнениях от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия. Питание осуществляется по интерф... ну, в диапазоне 12-24 вольта, что в наиболее распространенный диапазон для промышленных систем, а также имеет электромагнитную совместимость по промышленному классу, что позволяет его использовать на различных объектах, типа, например, электрических подстанций, генерирующих объектах и других. Сейчас на рынке у нас модель представлена в двух исполнениях, это IG-10 и IG-100, которые в общем -то, по функционалу они идентичны, но отличаются по производительности. Соответственно, 10 и 60 мегабит производительность для этих моделей. У них доступны различные функции, там, фильтрация по адресам, там, по группам и так далее. Ну, то, что вот, как, сказать, привычно в подобных устройствах, но кроме этого есть такие важные функции, как, например, глубокая фильтрация протокола Modbus, очень распространенного в промышленности. Здесь мы можем фильтровать пакеты как и по номерам функций, так и по адресам регистров, которые там в них указываются. То есть производить запрещать буквально вот, ну вот отдельные действия, выполняемые по этому протоколу и отдельные команды. Кроме этого, есть возможность расширить координатор, установив в него различные беспроводные модули. Это и модуль связи по сотовой сети, по Wi-Fi, что расширяет сценарий его применения, то есть возможность, например, резервирования основного канала передачи данных с помощью беспроводных каналов. Естественно, это средство является сертифицированным средством. Оно сертифицировано ФСБ России как средство криптографической защиты информации и межсетевой экран 4 класса защищенности. Включен в реестр производителей российской электронной промышленности. И сейчас на финальной стадии находится сертификация потребований в СТЭК России к межсетевым экранам типа D 4 класса и типа А, а также по 4 классу требований доверия и безопасности расскажу на, на примере, как вообще можно применить вот это, эти наши средства для того, чтобы обеспечить защиту, ну, скажем, например, некоторые энергетические системы. Предположим, у нас есть вот некоторые энергетические системы, состоящие из диспетчерского пункта и некоторые распределенные инфраструктуры распределительных трансформаторных подстанций. Они передают данные телеметрии в центр диспетчерский. Это выполняется там либо по какому-то проводному каналу передачи данных, либо по беспроводным, например, используется 3G или 4G-связь через сотового оператора. На стороне диспетчерской подстанции используется кластер из сетевых устройств для того, чтобы резервировать друг друга, ну, для обеспечения комплексной надежности технологического процесса. И вот задача состоит в том, чтобы... Обеспечить защиту каналов в такой системе, выполнить ее сегментирование, защитить ее периметр и защитить передачу данных по вот этим незащищенным чаще всего каналам передачи данных. Потому что часто используются, например, каналы сотовых операторов, арендованные какие-то каналы через сети общего пользования и так далее. Здесь, в общем-то, подход следующий. На стороне диспетчерского пункта устанавливается кластер из шлюзов безопасности випнет-координатора HW, ну, например, HW-2000, потому что нагрузка достаточно большая, диспетчерский пункт управляет большим количеством оборудования и так далее. Здесь достаточно мощные устройства устанавливаются. А на подстанциях устанавливается как раз промышленный шлюз безопасности координатора IG, который и позволяет выделить вот это, этот сегмент промышленной системы и организовать передачу данных через, неважно какие сети, в том числе сети общего пользования, построить защищенный канал по технологии VPN. Кроме этого, он позволяет резервировать этот канал через другого провайдера, например, через сотового оператора по... 3G-связи или по 4G. Это значит, что если вдруг по какой-то причине основной канал выйдет из строя, координатор автоматом переключится на резервный канал передачи данных, и вы не потеряете ни телеуправление этим объектом, ни телесигнализацию. Вот таким образом, в принципе, можно обеспечить безопасность не обязательно энергетического какого-то объекта, любого промышленного объекта, являющегося распределенным, да и не только промышленным, например, там, не знаю, оперу а банка и его филиалы, примерно по такой же технологии, с таким же подходом можно защитить канал передачи данных. Второе направление – это встраиваемые средства криптографической защиты информации, и здесь у нас не один продукт, а целое решение, включающее в себя в первую очередь это криптомодуль Packitnet CS Core, это такой небольшой криптомодуль в виде отдельной платы, который вставляется в устройство для обеспечения их защиты И программный продукт CS-Unit Который предназначен для установки на рабочие станции Сервера, скады сервера, сервера сбора данных и так далее Кроме этого есть средства управления решением Центра управления И ARM локального обслуживания CS-Workstation Я сейчас расскажу вот именно о продуктах Которые непосредственно используются для защиты устройств И о том, как их использовать Випнет как я сказал, это вот такая небольшая плата, она у нас есть на стенде, можно посмотреть, она не такая огромная, как здесь на фотографии, на самом деле это примерно со спичечный коробок. Она подсоединяется к, одно, к защитному устройству, типа программируемого логического контроллера по одному из доступных интерфейсов, UART, USB, SPI. И дальше уже на прикладном уровне устройство может вызывать криптографические функции, которые выполняются внутри нашего СКЗИ. То есть, ну, например, нужно зашифровать блок данных, он передается туда, и вызывается функция зашифровать, в ответ получается зашифрованный блок данных, который используется уже в каких-то сценариях. То есть это не является проходным каким-то шифратором, который стоит на канале, как, например, координатор, а такой вот из КЗИ в виде сервиса. На станциях на верхнем уровне, на инженерных станциях, на серверах и так далее устанавливается VIP-Net cs это программные КЗИ, оно работает в виде сервиса операционной системы. И также прикладное ПО, например, SCADA системы, может к нему обращаться для того, чтобы защитить какие-то данные, которые необходимо, например, передать на контроллер или получены в защищенном виде от контроллера. Для этого используется RESTful API интерфейс. Через него вызываются все функции. То есть все криптографические преобразования происходят внутри либо вот сервиса CS Unit, либо той самой платы, о которой я говорил, CS Core. Не нагружаю... В случае с core то есть это получается, что даже разгружается основной процессор с той системы, в которую он интегрируется Средства эти они сертифицированы по требованию ФСБ России К средствам криптографической защиты информации класса КС-3 Мы проделали достаточно большую работу для того, чтобы получить сертификат на наше устройство, на core Это достаточно длительная была работа, сложная, но мы добились в этой области успеха эти устройства, и CS-Unit, и CS-Core, они работают, как я уже говорил, как криптографический сервис и предоставляют устройствам, в которые они интегрированы, следующий набор криптографических функций. Это вычисление, проверка инита вставки, зашифрование блока данных по протоколу CRISP, защита от повтора данных, то есть возможности записать сессию воспроизвести ее в канал, а также защита с помощью прикладной PKI, то есть здесь зашифрование расшифрование данных в cms формате и электронная подпись. Полноценная электронная подпись, единственное, что она является неквалифицированной, потому что генерация ключей происходит внутри нашей замкнутой системы. И также есть функция вычисления хэш-кода для блока данных. Расскажу немножко о том, как мы предлагаем, какие сценарии безопасности можно реализовать с помощью этих средств и как можно было бы их реализовать в той или иной системе. Итак, после интеграции CS-core или CS-Unit в устройство, устройство уже на прикладном уровне получает возможность реализовать такие важные сценарии, как я уже говорю, как аутентификация пользователей устройств, обеспечение конфиденциальности данных, обеспечение целостности данных при передаче, различные там, не знаю, такие сценарии, как доверенная загрузка устройств, доверенное конфигурирование, доверенное обновление. Эти, в общем-то, сценарии достаточно сложно реализовать другими способами, ну, например, используя наложенные средства защиты информации. И немножко поподробнее об этих сценариях, о том, как работает вообще в целом наш, наше решение и у него продукты. Предположим, вот у нас есть такая система, из, нам нужно защищаемое устройство передать на сервер сбора данных какой-то, ну, идет обмен данными, передаются они по сети, по промышленной сети, может быть не незащищенно или проходить даже местами через сети общего пользования. В этом случае защищаемое устройство, прежде чем передать блок данных на сервер сбора, обращается к криптомодулю CSQR, передает туда открытые данные и вызывает функцию, ну, например, зашифрование этих данных. В ответ получает зашифрованный пакет данных, и уже вот этот зашифрованный пакет данных встраивается в тот промышленный протокол, упаковывается, который использовался до интеграции средств защиты, и передается на верхний уровень. На верхнем уровне скада системы, например, получив такой зашифрованный блок данных, прежде чем его использовать, обращается к своему сервису UTS Unit. Вызывает функцию расшифрования, в ответ получают исходные данные, которые используются уже для ведения технологического процесса. То есть, как я уже говорил, это не проходной шифратор, а вот работает по вызову со стороны прикладного программного обеспечения, что позволяет работать именно с данными и защищать именно блоки данных. Таким образом обеспечивается совместимость практически с любым промышленным протоколом. Еще одним вот важным сценарием может быть, как я уже говорил, это, например, доверенное обновление программного обеспечения. Предположим, что нам нужно с инженерной станции загрузить пакет обновления, некий файл на контроллер. Файл может передаваться по промышленной сети, которая может быть не защищена, и для того, чтобы защитить его от подмены нарушителем или там, от внесения каких-то несанкционированных изменений в этот файл, предполагается использование встраиваемых средств криптографической защиты информации. В этом случае сценарий может выглядеть следующим образом. На инженерной станции, после того, как подготовлен файл обновления, прежде всего, прежде чем его передать в контроллер, вызывается функция, например, CS-юнита формирования электронной подписи для этого файла. И уже подписанный файл вместе с электронной подписью передается на контроллер. Там, получив этот файл, он, прежде чем применить обновление, сначала вызывает в криптомодуле функцию проверки электронной подписи, и только если подпись сошлась, в этом случае применяется обновление. Таким образом, мы обезопасиваем себя от того, чтобы э, кто-то мог несанкционированно внести какие-то изменения в файл обновления при его передаче по сети, потому что даже защита сети от инженерной станции до э, контроллера не гарантирует э, такого рода изменения. Э, другой сценарий, например, распространенный, как вот уже э, Елена Борисовна например, упоминала, о том, что есть такие сценарии, как телесервис, и так далее, когда инженер удаленно подключается к объекту для того, чтобы произвести какие-то настройки оборудования, какое-то переконфигурирование этого оборудования. Часто подключение происходит в том числе с использованием каналов, проходящих по сетям общего пользования. Этим же способом может воспользоваться и нарушитель, для того чтобы внести какие-то несанкционированные изменения или в конфигурацию оборудования, или просто заполучить контроль над этим оборудованием. В этом случае тоже можно использовать встраиваемые средства криптографической защиты. Например, на станции инженера можно установить любой провайдер, криптографический провайдер, поддерживающий формирование электронной подписи. Ну, например, наш VIPNET CSP бесплатный, который можно скачать с нашего сайта. А в устройство устройства, ну, например, в программируемый логический контроллер устанавливается встраиваемые средства криптографической защиты например, в виде криптомодуля. И в этом случае получается возможность выполнить стойкую аутентификацию пользователей с использованием криптографических механизмов. То есть инженер, подключившись к контроллеру, делает запрос на получение доступа к нему в ответ. Контроллер инициирует процесс аутентификации, который заключается в следующем. Он, в ответ на этот запрос криптомодуль формирует для контроллера случайную последовательность данных которую контроллер передает на станцию инженера. Там на станции инженера эта случайная последовательность данных подписывается электронной подписью с использованием сертификата инженера и уже подписанная возвращается обратно на контроллер. В этом случае контроллер, получив эту подписанную последовательность данных, передает ее в криптомодуль для проверки подписи. И только если подпись верна, если она сошлась, то тогда разрешается доступ пользователя к оборудованию и к возможности внесения каких-то изменений в конфигурации, настройки оборудования и так далее. То есть незарегистрированный не пользователь, чего, чего сертификата нет в устройстве и чья подпись не может быть проверена, не получит такого доступа и, соответственно, не сможет внести какие-либо изменения. Таким образом, можно ну, подключаться не только удаленно, но и локально, в том числе, когда есть потребность, например, Изменения, ну, настройки оборудования э, локально. То есть, ну, например, с ноутбуком подойти, контроллеру там что-то нужно настроить. А, ну и в заключение несколько слов про а, комбинированную защиту. Вот здесь я привел некую такую типовую схему АСУТП. Здесь а, изображено то, что на, ста, непосредственно на узлах используются криптографические средства, встраиваемые. Это вот на верхнем уровне CS-Unit, на нижнем а для защиты канала используются шлюзы безопасности, например, координаторы Industrial Gateway и координатор HW, для того, чтобы именно выполнить там защиту канала, сегментирование, защиту периметра информационной системы. По нашим оценкам, использование такого комбинированного подхода позволяет закрыть Порядка 55% мер, указанных в 239 приказе в СТЭК России, не считая меры организационного характера, то есть вместе с организационными мерами это уже и, может быть, какими-то компенсирующими мерами, это уже близится к полному покрытию всех мер, которые предусмотрены в 239 приказе.